Бакинская школьница Рихан Джамалова, представившая на форуме JES 2017 установку Ryanair J, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды, включена в рейтинг самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет, опубликованный журналом Forbes. Юная изобретательница стала первой изобретательницей из Азербайджана, вошедшей в рейтинг из 29 человек. Они заговорили после глобального саммита предпринимательства. Джесс-2017, прошедшего в Индии в ноябре прошлого года, на котором девочка представила свое изобретение, состоящее из четырех основных частей, коллектора дождевой воды, резервуара, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Резервуар наполняется дождевой водой из коллектора, затем вода устремляется к генератору, вырабатывая энергию, скапливающуюся в аккумуляторе, передает ТАСС. Изобретение Рихан, ставшее одной из самых юных участниц форума, было признано возможным альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными мусонными дождями. Сейчас рассматриваются возможности для налаживания промышленного производства устройства. Рейхан родом из города Губа, сейчас она учится в одном из бакинских лицеев, а наукой и изобретательством увлекается с детства, демонстрируя хорошие знания в физике, химии и математике. Юная изобретательница мечтает стать астрофизиком и получить Нобелевскую премию.